Всем привет, с вами Артемий Лерус. Продукты дорожают, политическая ситуация нестабильна, погода на улице давно не радует, да и курс рубля постоянно скачет. Друзья, задам вам один важный вопрос. А задумывались ли вы когда-нибудь о переезде? По всему миру живет больше 25 миллионов россиян. Во Франции, по разным данным, это число насчитывает от 200 до 500 тысяч человек. И все больше и больше людей спрашивают меня, «Бро, а как ты переехал?» В этом видео я расскажу всю правду про переезд во Францию и про те способы, которыми вы можете воспользоваться. Приятного просмотра! Начнем с самого лайтового варианта, который подойдет для тех людей, которые еще не совсем уверены в переезде и хотят скорее прощупать почву. Причем в прямом и переносном смысле, потому что я предложу вам поработать на французской ферме, но недолго, всего 4 часа в день. Представляю вам организацию ВУФ, которая является набором международных программ агротуризма, позволяющих совместить туризм с работой в сельском хозяйстве. На данный момент организация насчитывает более 50 стран, в которых фермеры изъявили желание быть частью проекта. Суть программы заключается в обмене труда на жилье и питание. Вы трудитесь на ферме около 4 часов в день в обмен на то, что фермер предоставляет вам жилье и питание, при этом никто никому ничего не платит. Именно поэтому возможность пожить на ферме можно осуществить, имея на руках туристическую визу. Для доступа к персональным сообщениям вам необходимо заплатить 25 евро за одного человека или 30 евро за пару. После этого вам будут доступны все функции в течение одного года. Какие вообще бывают фермы и что вас может сдать? Всего во Франции порядка двух тысяч фермеров готовых вас принять с распростертыми объятиями так как в основном у них очень много работы, и лишние руки не помешают. Можно выделить несколько типов ферм. Первый тип – это фермы, где люди занимаются земледелием, выращивают овощи и фрукты на продажу, там же у них может быть домашний скот. Здесь вам предстоит переуплотиться в первобытного человека, почувствовав на себе все прелести простой жизни. Второй тип – это фермы, на которых производится сыр, вино или, например, пиво. Здесь уже процесс более технологичный, и вам нужно будет немного поучиться. Однако, на мой взгляд, то, чем вы будете заниматься каждый день, интереснее, так как шанс сделать свой собственный сыр или сварить собственное пиво выпадает не каждый день. И, наконец, третий тип – это фермы, где люди помешаны на цветах и растениях. Как правило, такие хозяева живут в старых поместьях или больших загородных домах. Они ничего не продают, но им нужна помощь, чтобы ухаживать за их огромными территориями и садами. Рабочий день фермера начинается достаточно рано. Часов 7 или 8 вам уже нужно быть на завтраке, после которого начинается сам рабочий процесс. И в зависимости от э, выбранной вами фермы, этот рабочий процесс может быть каким угодно. После работы, где-то часов 12, вас позовут на обед, после которого начнется ваше свободное время которые вы можете потратить на поиски работы или на посещение местных достопримечательностей. Подводя итог, скажу, что, безусловно, такой способ знакомства с Францией подойдет не всем. Если поездки к бабушке на дачу вызывают у вас теплые ностальгические чувства, то и на ферме вам тоже должно понравиться. Однако, если же нет, то, безусловно, все аспекты жизни на ферме, которые я перечислил до этого, могут вас оттолкнуть от такого варианта. Говоря о плюсах, вы точно сто повысите уровень своего французского языка Бонжу, ведь у вас будет много времени практиковаться с хозяином ферм приобретете какое-то новое умение например научитесь готовить блюда из местной кухни добавьте к этому бесплатно Проживание, бесплатное питание, возможность познакомиться с новыми интересными людьми, также узнать больше о выращивании цветов и ухаживании за животными, и у вас получится неплохой такой микс. С другой стороны, вам могут попасться абсолютно отбитые хозяева, Зачем? зачем? Потому что его не будет которые думают, что вы приехали во Францию исключительно ради их фирмы, поэтому даже ваше свободное время не будут отпускать вас никуда, относясь к вам как к ребятам или же постоянно давая какие-то поручения, как будто вы их слуга. Поставь. Поставь. Да. Я сказал, поставь. Ферма – это все-таки не пятизвездочный отель, и будьте готовы к определенному дискомфорту, также будьте готовы к тому, что вы будете проживать непосредственно рядом с другими вуферами. Фермы находятся достаточно далеко от больших городов, поэтому добираться до цивилизации придется на поезде или на велосипеде. Следующий вариант подается скорее для девушек, причем в возрасте от 17 до 30 лет, имеющих среднее образование. Опер – это международная программа для молодых людей, позволяющая работать в семье в качестве няни и помогать по хозяйству, и даже получать за это деньги на карманные расходы. Во Франции эта сумма не должна быть меньше 80 евро в неделю, то есть около 320 евро в месяц. Вообще программа доступна в более чем 10 странах мира, включая Австралию, Новую Зеландию и другие. Почему я сказал, что этот вариант подойдет больше девушкам? Так как в 99% случаев именно прекрасный пол работает по этой программе во Франции. Хотя встречаются случаи, когда парни устраиваются помощниками во французские семьи. Для начала вы регистрируетесь на сайте, находите подходящую вам семью из списка, заключаете специальный контракт на оказание услуг и далее предоставите все документы, такие как паспорт, диплом, страховка. Справка о несудимости, конечно, для долгосрочной визы на год Которую при желании можно продлить и до двух лет Важно отметить, что если вы не являетесь гражданином ЕС То помимо работы ОПР, вам запрещено работать еще где-то Принимающая семья будет обязана, как и в случае с вуфингом Обеспечить вас жильем и едой Также выплачивать вам материальные средства для существования Рабочие часы, как правило, не превышают 30 часов в неделю Вы даже сможете накапливать отпускные дни Из расчета полтора выходных за неделю работы Изначально вы вместе с с стороной составляйте график на неделю так, чтобы у вас еще осталось время на посещение курсов языка, что является обязательным условием. Из чего же будет состоять ваш обычный день? Ну, для начала нужно будет вставать чуть раньше всех остальных, чтобы успеть приготовить завтрак. Далее, если нужно, отводить детей в школу, после чего нужно будет помочь хозяйке дома, если она не работает. И начинается ваше свободное время. Но вечером также нужно будет опять готовить покушать и укладывать детей спать. Из плюсов я бы отметил то, что вы опять же сможете усовершенствовать навыки своего языка в бытовых ситуациях. У вас также будет возможность поближе познакомиться с Францией, взяв неделю оплачиваемого отпуска. В-третьих, вы изначально будете жить во французской семье, что в значительной степени упростит многие процессы, в том числе бюрократические и жилищные. И, наконец, семья, в которой вы будете жить, сможет вам дать практические советы по трудоустройству и получению вида на жительство. Из минусов, конечно же, в первую очередь ваше зависимое положение в каком-то смысле. Вы не сможете полностью управлять своим графиком, не сможете делать все, что вам захочется, потому что вы все-таки будете находиться в чужом доме. Также, если вы не особо ладите с детьми, в этом случае у вас тоже будут проблемы. они не шалили. В целом, я бы порекомендовал такой вариант для людей, которые хотят взять паузу после окончания института, Gap Year, как это называется в США, для путешествий, познания мира и самого себя. Наконец, мы подходим к самому серьезному варианту для переезда. Существуют соглашения между рядом стран, главным образом в Европе, Британском Содружестве и Восточной Азии, которые позволяют молодым людям этих стран получить Walking Holiday Visa или Visa Wakanstrawai по-французски, которая дает право работать год в другой стране без каких-либо ограничений. К нашему счастью, между Россией и Францией заключено подобное соглашение об обмене. Ежегодная квота для россиян составляет 500 виз, поэтому я советую вам не затягивать с оформления всех документов и начать задумываться об этом уже в начале года я подавал документы на данную визу в 2018 году и тогда же описал подробно весь процесс на форуме infrance.ru поэтому сейчас мы на этом не будем останавливаться я лишь оставлю все ссылки в описании чем хороша данная виза так это тем что она абсолютно бесплатная ну абсолютно бесплатно Никакой консульский сбор не взимается Во-вторых, вам не нужно будет заморачиваться с оформлением документов во Франции Работодатель сам за вас все сделает, когда вы найдете работу Ладно, я сделаю это сам а если же вы не знаете, как найти эту самую работу, тогда смотрите мое видео по подсказке «Как найти работу во Франции». В нем я подробно разложил весь процесс поиска от А до Я. Однако есть один нюанс. Формально виза в Аканстравай дается на 4 месяца и может быть продлена только, если ваш контракт рассчитан на более долгий срок. Но при этом он не должен превышать один год. Поэтому я вам советую идти в префектуру за продление визы сразу же, как только вы нашли первую работу. Так как этот процесс может занять несколько месяцев, и вы рискуете уехать из Франции, уже после четырех месяцев. Данная виза доступна только для людей до 30 лет, имеющих определенные финансовые средства на счету, чтобы иметь возможность оплачивать на первое время свои расходы. Благодаря этой визе вы получите первый полноценный опыт работы во Франции, обрастете нужными контактами и познакомитесь с местным колоритом. Подвыпивший и в Париже нет лучшего чувства. Помимо этого, виза в может стать для вас первым шагом на пути к переезду во Францию. У вас будет достаточно времени, чтобы решить для себя, подходит вам эта страна или нет. Также вы приобретете профессиональный опыт, новый круг общения. Из минусов отмечу то, что вам в любом случае придется вернуться в Россию, так как продлить визу на месте не получится. Также вы не сможете рассчитывать на помощь от Самое сложное. В переезде, неважно во Францию, в Москву и даже в другой район, является ваша решимость что-то поменять в своей жизни. Сегодня я дал вам практические советы, как можно переехать во Францию. Однако сделать последний шаг предстоит все-таки вам лично. Подписывайтесь на мой канал, моя цель сейчас это набрать тысячу подписчиков, если же мы это сделаем, то это очень сильно поможет в развитии моего канала, а как следствие даст возможность улучшить контент. Делитесь в комментариях своими историями переезда, или вы можете написать страну, куда бы вы хотели переехать и почему. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, ставьте дизлайк, если оно вам не понравилось. Не забывайте про наш телеграм-канал, в котором я публикую анонсы новых видео, в нем вы можете найти актуальные новости по теме Франции, также какие-то практические советы многое другое. С вами был Лерус, всем пока, увидимся в следующем видео.